Так, А, запись уже идет. Да? Хотите, знаешь. Все. Окей. Ага. Всем привет. Сегодня 3 августа. На часах у нас 19.03. Это наше время, когда мы проводим вебинары для нашего сообщества, для нашей замечательной компании Бека. И сегодня мы презентуем для вас новый абсолютно новый инструмент в абсолютно новом формате в том котором еще не было представлено ни разу у нас в сообществе это такой так скажем инновационный продукт продукт который максимально сегодня востребованный по всем мире вот я хочу сейчас рассказать вам, кто такой Денис Ляш. Это новое лицо в нашей компании, так скажем, на, на экранах. Да? Тем не менее, Денис Ляш также является и инвестором в нашей компании. Вот. То есть это не, не просто человек, который у нас. То есть он также является и активным партнером. Вот. Я сейчас вам а, зачитаю его краткое резюме, чтобы вы понимали, что это за человек насколько интересный э, к нам сегодня <laughs> пришел гость. Итак, Денис Ляш, руководитель компании IBC Век. Два высших образования с отличием э, в направлениях маркетинг и бизнес администрирование MBA в IT-сфере с 2020 года. До этого работал маркетологом и менеджером по продажам, эксперт в продвижении онлайн-курсов, специалист в подготовке к проведению вебинаров и запусков автовебинаров, архитектор чат-ботов, работал с обучающими проектами Джилл Петерси, компания Сакис и командой Тони Робинсона. Рекордная продажа автовебинара 100 тысяч рублей, один чек. Вот, и сегодня у нас <coughs> Денис ляша будет делать подробную презентацию нашего нового проекта. Я рекомендую каждому из вас сейчас максимально сконцентрироваться на той информации, которая будет дана, потому что это то направление, которое необходимо изучить каждому. Далее я поделюсь с вами своим личным опытом, какой я получила, пользуясь этой программой. Итак, Денис, я передаю тебе слово. Добро пожаловать! Включай микрофончик. Так, да, <смех> еще раз привет-привет. Спасибо большое за представление. Я тоже, ну меня Денис, как зовут, как сказали. И действительно сегодня расскажу об идее, о новом образовательном проекте ABC-век. Как вы заметили, что мир диктует свои условия сейчас. И подтверждение тому, есть пандемия, которая вот буквально сформировалась в 2020 году. И единственный выход сейчас, сейчас, это активно строить для того, чтобы партнерские сети активно развиваться, это онлайн. Еще ранее Билл Гейтс сказал, что той компании, которой нет в интернете, значит ее не существует. То есть вскоре такие компании, они уже отойдут в прошлое. Образовательный проект ABC век это деловой клуб и обучающая платформа от компании VECO. IBC – это инструмент для развития и закрепления новых навыков. Этот инструмент он работает 24 на 7, это обучающие уроки, наполненные практикой и качественными знаниями. Это соцсети единомышленников и криптопредпринимателей. Это спикеры, которые готовы делиться своим опытом и инсайтами, достижениями. И это непосредственно популяризация компании ⁇ Век ⁇ для того, чтобы о такой чудесной компании узнали как можно больше людей. А какие цели поставлены компании ⁇ IBC Век ⁇ Это сделать людей лидерами и научить их управлять своей жизнью. Дать людям ценность в виде реального опыта и конкретных инструкций, которые можно пошагово взять и применить в свой бизнес, тем самым масштабируя его. Это подтолкнуть слушателей к действию, зарядить их мотивацией и отстранить от прокрастинации. Также наша главная цель это помочь людям найти единомышленников буквально благодаря внутренней соцсети, которую мы сделали специально для сообщества ветку и также поддержать и сопроводить на пути к достижению цели. Каким образом проходит популяризация IBC век? Я сделал этот слайд, где на примере показал, как это все работает. Когда я говорил о внутренней соцсети для криптопредпринимателей, имелось в виду это обучающая соцсеть, в которой люди делятся полезными знаниями, своим опытом, рассказывают друг другу, как, как им удалось решить определенную проблему, справиться с определенной задачей. На, плат, на, на платформу будут загружаться обучающие марафоны и обучающие программы. Сейчас я на, непосредственно на одном из марафонов, он называется ⁇ Онлайн-марафон ⁇ Эффективность на максимум ⁇ покажу, как работать по популяризации. Допустим, участие в марафоне, в любом из вариантов участия, купит 194 человека. Они начинают обучаться в марафоне, они начинают работать с коучем, они начинают выполнять домашние задания по каждому э, уроку онлайн-марафона. Для того, чтобы э, знания, которые ученики получают на нашей платформе, они закрепились, пользователю нужно написать пост с отчетом во внутреннюю соцсеть ABC-век то есть написать главные выводы, которые сделал, и что для себя человек принял, ну, то есть поделиться своими инсайтами. Он делает, делится инсайтами в социальную сеть внутреннюю, как и говорил ABC-век. Получается, марафон 30-дневный, 194 участника умножить на 30, это 5820 полезных постов. После этого для того, у нас работает на платформе рейтинг, благодаря которому участники могут выиграть главные призы. Об этом расскажу чуть-чуть позже. И для того, чтобы войти в тройку лидеров, для того, чтобы выиграть, пользователь э, добавляется баллов в рейтинг за то, что э, участник будет делать репост с внутренней соцсети во внешнюю соцсеть, у нас настроена интеграция с пятью социальными сетями. Это ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер и LinkedIn. Получается 5820 постов, которые сделали пользователи на протяжении 30 дней в онлайн-марафоне, как пример, умножаем на 5, у нас получается 29100 постов. И эти все посты имеют реферальную ссылку. Польз... и реферальная ссылка закрепляется за пользователем, который делал этот репост. И о компании IBC VEC и о компании Века узнают очень много людей. Это как пример, а если значительно большее количество участников будет, то есть это проходит популяризация. Как я и сказал, что в каждом репосте есть реферальная ссылка, которая ведет на лендинг с ценностью. И лендинг с ценностью он вовлекает пользователя проекта ABC -Век и в компании века и пользователь получает полезный контент и потом он приходит в один из онлайн марафонов или программы то есть это образовательный маркетинг сейчас так работает когда человек видит когда вы в соцсетях транслируете не только какую-то идею купить купить или же э, прийти ко мне в команду мы вместе заработаем очень много денег сейчас просто о, век Мир такой, что каждый делится так. Это, они делятся из-за того, что не знают, как правильно работать. И когда на фоне всех людей, которые будут приглашать в бизнес, вы отличаетесь, вы вовлекаете пользователя в полезный контент, делитесь с ним, ничего не предлагаете купить. И только потом, когда уже пользователю непосредственно станет интересно, он спросит у вас, чем вы таким занимаетесь, я, я также хочу... вот строить партнерскую сеть, пассивно зарабатывать. Что мне сделать? Подскажите, пожалуйста, куда вложить собственные средства. И после вот тоже пользователи, покупатели онлайн марафон, эффективность на максимум. И что очень важно, если участник новый зарегистрировался в uh, проекте ABC Век один раз, после этого он будет закреплен по этой реферальной ссылке постоянно. То есть, если он зарегистрируется по новой Реферальной ссылки второй раз он будет за первым планером, как у вас называют. Мы просто я привык к слову куратор, потому что это как старший, чуть-чуть, который показывает, как можно работать и помогает обучаться. Далее. Партнерская программа ABC VEC. Мы не могли вас оставить без какого-то приятного. И создали специально партнерскую программу. Она работает в проекте, и в нее предусмотрено 5 уровней. Первый уровень 5%, 5, 5% второй уровень 2%, третий, четвертый и пятый уровень по 1%. Активировать партнерскую программу можно только купив онлайн-марафон «Эффективность на максимум». Для того, чтобы пользователи больше узнали о нашей миссии и увидели, что мы конкретно хотим транслировать. И я сейчас более подробно э, расскажу о самом марафоне «Эффективность на максимум», но также хочу просто обратить внимание всех, что IBC-век э, – это очень большая возможность, и когда вы станете вот частью IBC-век, э, вы открываете для себя очень огромные э, двери, потому что мы хотим создать качественную такую экосистему, в которой будет очень много людей, и... Хотим подгружать туда курсы по настройке таргетинга, по чат-ботам, по вовлечению клиентов, по проведению консультаций, какие-то более психологические марафоны на проработку внутренних убеждений. И пользователи, которые зайдут по вашей реферальной ссылке, они будут постоянно закреплены за вами, и то есть они будут постоянно покупать, и из-за этого вы пассивно также будете зарабатывать. В маркетинге такой процесс называется UTV это жизненный путь клиента, когда, он, когда маркетологи меряют не то, сколько там пользователей заплатив единожды, а сколько за все время обучения в компании. Так, непосредственно о марафоне «Эффективность на максимум». Цель марафона – помочь стать участником, лидером, выстроить системную модель привлечения новых партнеров с интернета с помощью образовательного маркетинга и миссия эффективности на максимум это вдохновить участника марафона на достижение целей помочь справиться со страхами и ограничениями закрепить состояние победителя ежедневными маленькими действиями вас ждут 30 дней обучения, выхода из зоны комфорта и программа эффективности на максимум у нас состоит из 30 дней и 7 модулей это мышление победителя самодис... самодисциплина и жизненный баланс страхи и ограничивающие убеждения коммуникация харизма осознание себя кто вы для других как вы можете служить другим чтобы принести больше пользы в мир планирование результата и это мероприятие как знакомиться и создавать сильные полезные окружения то есть вы видите что Здесь все блоки для того, чтобы в марафоне, для того, чтобы проработать внутренние ограничения, понять, в чем ценность как партнера и делиться со своими знаниями с остальными. Так, сейчас посмотрю, наверное. Нет, все хорошо. Итак, три призовых места, которые есть в эффективности на максимум. Как и говорил, в марафоне работает рейтинг. Система мотивации для того, чтобы участники дошли марафон до конца и не слились с результаты. Сегодня буквально Искандер попросил меня подготовить статистику, посмотреть. Я хочу, чтобы все понимали, что это не идея. Марафон этот раньше запускался, и проект назывался IBC International Business Club. Мы сейчас сделали интеграцию с компанией Века, получается, International Business Club Века. И этот марафон прошли более 100 тридцать 1236 человек. Да, я сегодня смотрел, и до конца марафона дошли 94,5%. То есть только несколько участников не дошли марафон до конца, и в большей степени, большая половина людей, это они не смогли, когда коронавирус начался, вот. Они просто ну, заблели и не смогли уделять должного внимания марафону. Так у нас практически все доходят до конца. И три призовых места, которые есть в эффективности на максимум первое место, за первое место, это 3000 долларов в эквиваленте монеты райда по курсу криптовалютной биржи CoinGalaxy на момент окончания марафона. То есть марафон 30 дней длится от старта самого марафона по прохождению. Мы перешлем эти деньги на криптокошелек раз непосредственно участника марафона. Второе место 2000 – 2000 долларов, и третье место 1000 – 1000 долларов. Я думаю, это отличная мотивация для того, чтобы сражаться за приз и дойти до конца. И при этом еще развить свою собственную сеть, построить бренд и популяризировать компанию Вепко. Так, Далее. Какие есть варианты участия в марафоне? Вариант... У нас есть три варианта участия. Это Silver, Gold и Diamond. Gold у вас, как у участника, будет доступ к 30 видеоурокам онлайн-марафона. У вас будут домашние задания, которые нужно выполнять. Важно еще заметить сейчас, на прохождение марафона у пользователя, у участника есть 7 жизней. Если семь жизней сгорят, когда пользователь не будет выполнять урок, доступ к марафону автоматически, автоматически закроется. Это все также сделано для того, чтобы мотивировать дойти до конца. Потом доступ к партнерской программе. Закрытый чат для общения с единомышленниками и коучами. Две коучинговые сессии с индивидуально подобранным лайф или бизнес коучем. Что стоит? 245 долларов по курсу райда. Я еще хотел сказать, что мы первый продукт в экосистеме века, насколько я понимаю, который работает только на монете райда. У нас нельзя платить друг, другим каким-то токенами, другой монетой. Курс на лендинге пересчитывается каждые 5 минут, поэтому там стоимость всегда актуальная. Если же участнику больше хочется работать индивидуально, то есть есть такие просто участники, которые уже приходят, они очень прокачаны и уже работают со своими коучами, там, к примеру, и хотят более индивидуальное такое индивидуальное сопровождение, а сами хотят проходить марафон, тогда вам подходит вариант участия Silver, который стоит 195 долларов в монете райда. А если выбирать вот.. Который вариант участия я бы посоветовал. Я бы посоветовал Diamond, потому что у вас здесь вместо двух коучинговых сессий это четыре коучинговые сессии и индивидуальная проверка домашних заданий. То есть это максимальный тариф, это максимальное сопровождение. И как, вот как показывает практика именно в варианте участия Diamond, ну, там просто нереальные истории, когда люди, пройдя марафон, строят партнерские сети, потом начинают делиться своим опытом с другими участниками. И они начинают на этом хорошо зарабатывать, потому что цели могут быть у людей одинаковые, а мотивы разные. Секунду. Какие результаты участники получат, пройдя марафон эффективность на максимум? Первое. Избавитесь от ограничений и сфокусируйте все усилия на самом главном. Второе. Создадите и продвинете собственный бренд. Третье. Пропишите свою стратегию и конкурентные преимущества. Вы упакуете свою экспертность. Четвертое. Создадите и разовьете собственную сеть партнеров. Пятое. Найдете единомышленников, с которыми вам интересно обсуждать развитие бизнеса. Еще чуть не забыл. В марафоне мы сейчас хотим набрать первый максимальный поток людей и даем очень крутой бонус. При подключении до марафона стартует 11 августа, при подключении в первый поток марафона «Эффективность на максимум» мы даем бонусом программу «Продажи на легкие». В этой программе собраны все техники, которые сейчас на данный момент актуальны для сетевых предпринимателей, для того, чтобы эффективно проводить консультации и закрывать людей в собственный бизнес. Ранее на платформе IBC мы продавали эту программу за 499 долларов и она пользовалась активно спросом, поэтому вот представьте у вас сейчас на шальках стоит марафон эффективность на максимум, возможно вы хотите просто отложить его на потом, с другой стороны есть бонус и еще немаловажно вы можете выиграть ценные призы, те же 3000, 2000 и 1000 долларов, вы вовлекаете в себя, делая пост каждый день и знаете, я сейчас просто замечаю, не знаю, откуда она пошла, такая тенденция, когда все люди хотят заработать много и сразу, и при этом не приложив никаких усилий. Из-за этого вот очень активно там много работает с проектов и люди потом, когда теряют деньги, начинают говорить о том, что они не знали. Но если объективно все рассмотреть, тогда можно понять. Да, не хочу просто называть примеры. Но я хочу просто, чтобы все понимали, что марафон эффективность на максимум, это не о том, как заработать много, быстро и не приложив никакие усилия. Марафон эффективность на максимум, он, пройдя его, вы получите ответ, почему у вас не получается зарабатывать, при том, когда другие люди зарабатывают. То есть вы получите ответ, вы снимете внутренние какие-то ограничения которые не позволяют вам расти, то есть, ну, вот я просто видел очень много примеров, когда это исподвигло вот меня, чтобы больше усилий делать на этот марафон, потому что есть два типа людей, они делают одни и те же действия, но у одних, у одних получается зарабатывать, получается себя продвигать, получается у него наладить какую-то контактов, у него получается жить счастливо, даже просто можно сказать а у второго типа людей нет, и получается, они делают те же действия, а в результате не так. Поэтому присоединяйтесь к марафону «Эффективность на максимум», я уверен, что он станет отправной точкой к вашим будущим результатам. Ссылку на подключение к марафону вы можете спросить у своих оплайнеров. Действует три варианта участия, 195, 245, 495 долларов если у вас возникнут какие- то вопросы мы непременно у нас есть мы создали чат на который мы рады будем просто ответить где-то больше разъяснить сейчас мне вот просто мы когда готовились мне дали ограничения по проведению вебинара чтобы 20 минут я старался вложиться в этот тайминг поэтому не все так подробно рассказал как бы хотелось. Но мы непременно 6 и 10 числа проведем еще два вебинара, на которых вот «Марафон эффективность» и саму платформу рассмотрим еще более подробно. И уже на конкретных примерах я там покажу, какие преимущества вы получите, подключаясь как раз и к IBC-век. Я уверен, что вместе мы сможем больше. А для того, чтобы вы понимали, что я не голословен, я Юля, она была одна из участниц нашего марафона. И она также проходила, и после этого вот как раз у нее получились резу результаты получить такие. Я хочу, чтобы она также сейчас поделилась своим опытом, а уже в конце мы ответим на ваши вопросы, которые возникли. Денис, спасибо большое за презентацию. Да, друзья, я хочу сейчас поделиться с вами своим опытом. Три года назад я проходила марафон «Эффективность на максимум». И когда я узнала, что в нашей компании появится такая платформа, я была очень счастлива. Я просто была безумно рада, потому что я знаю на себе, что это такое. То есть я знаю, какие могут быть результаты, вообще какие изменения. Я могу сказать про себя, что у меня после прохождения марафона «Эффективность на максимум» жизнь поделилась на «до» и «после». И я могу стопроцентной, наверное, уверенностью даже сказать, что если бы вот в свое время я не прошла этот марафон, я бы не осталась в сетевом. Я сейчас объясню, по какой причине. Я на, на тот момент, когда начала проходить марафон я находилась в одной из продуктовых компаний то есть был такой у меня опыт где я пробовала так скажем делала первые шаги в сетевом и у меня ничего не получалось то есть абсолютно команда не росла то есть ну продукт как-то там мои родственники мои соседи у меня покупали мои подруги но ну, и все то есть было очень сложно и когда я столкнулась с этой программой, и мне сказали, Юль, ты попробуй, возможно, у тебя будут изменения. И на тот момент я собрала деньги, какие у меня были с разных кошельков, последние собрала, и просто вот ну заплатила и пошла в этот марафон. Скажу сразу, что я очень добросовестно его проходила очень добросовестно то есть я делала все задания я, я мой день начинался с урока то есть я не оставляла урок на там на вечер там или еще когда то то есть каждый мой день начинался с прохождения урока я сейчас кратко расскажу как это вот все выглядит да? то есть урок длится 20 минут после чего нужно сделать выполнить задание у меня уходила первую неделю, может быть, я тратила где-то час на это. Почему? Потому что а, в заданиях а, нужно было записать сториз, то есть сказать на камеру. Я никогда не говорила на камеру. Никогда. Да, то есть от, я миллион дублей делала, прежде чем сделать эту сториз в Инстаграм. <laughs> вот. А, написать пост. Я не умела писать посты раньше. Более того, я не знала даже раньше, о чем писать. А, но когда я начала перешагивать через свой страх перебарывать себя начала выходить в интернет да то есть э, раньше мои социальные социальные сети выглядели э, каким образом вот продукт который я продавала э, дети ну и, и мои там пироги которые я дома пекла все то есть я была неинтересна э, моя жизнь была э, ну такой вот скучный да то есть за мной не наблюдали за мной не следили Хотя я очень-очень старалась, читала там всякие книжки, смотрела YouTube, но у меня ничего не получалось. И когда я начала развитие свое именно в марафоне, я, я сама не заметила, как я там тогда в той своей компании закрыла первую квалификацию, которую не могла, не, не могла закрыть ну, то есть, все время, которое я там находилась, за мной начали следить. Мне начали сами партнеры, то есть мои друзья, мои знакомые писать, и в итоге они становились моими партнерами. В чем суть данного вообще марафона, данного направления в нашей компании? Сделать наших партнеров такими, которым люди сами бы приходили и спрашивали, а чем ты занимаешься, а как ты зарабатываешь, а что за компания, в которой ты состоишь? не мы шли и там дергали знаете каждого и говорили послушай меня да я тебе сейчас расскажу про там, про возможности а быть такой личностью которая была бы интересна. и именно данный марафон вот этот эффективность на максимум на максимуме она делает из вас такую личность причем Уроки настолько простые, настолько доступно, все в них объяснено, все очень понятно, задания очень просты, но осознание и процессы, которые происходят в голове, они реально меняют все вокруг. То есть сознание меняется и меняется жизнь вокруг. Каким образом принесет пользу данное направление в нашей компании? Во-первых самый такой скажем важный момент это то что данная платформа она работает на токене райда наша в нашей компании появился продукт реальный продукт который можно купить за криптовалюту то есть ну есть такое да то что многие там говорят что О, криптовалюта это что-то там такое нереальная, не настоящая, на нее нельзя ничего купить. В нашей компании появился продукт, причем очень-очень качественный. Я вам хочу сказать, что над этим продуктом работали с февраля. Очень много работали, очень много было потрачено сил и ресурсов, энергии, опыта, знаний для того, чтобы создать эту платформу и чтобы она работала именно в нашей компании. Далее. Данную платформу мы можем рекомендовать не только своим партнерам, которые с нами уже в компании, мы можем ее рекомендовать абсолютно любому человеку, абсолютно любому знакомому. Да? То есть мы не приглашаем сюда зарабатывать, да? мы приглашаем сюда развиваться. Я знаю, что очень большое количество наших партнеров – Проходятся возможные марафоны у разных именитых, так скажем, коучей, мотиваторов. И, и они тоже, кстати, очень недешевые, да, вот эти марафоны, я сама проходила, ну, сейчас не буду делать рекламу никому, но тем не менее, я хочу сказать, что я ходила по разным марафонам, пыталась там как-то прокачаться, но когда я открыла этот марафон, я поняла, что все важные знания, вот все то, что я искала по разным, по разным коучам, да, по разным мотиваторам, я нашла здесь это самая ценная выжимка без воды, без лишних там, забиваний головы, да. То есть очень ценная, важная информация, она собрана в 20 минутах. А, вот, представляете, я просыпаюсь, слушаю, смотрю урок, делаю задание, мой день уже другой, вот просто другой. Вот я с утра делала задание, у меня, вот говорят, вот, не, не зря его назвали эффективность на максимум, потому что у меня действительно вот день проходил вот максимально в таком вот заряде, в такой энергии, в таком желании жить, менять свою жизнь, готовность развиваться, готовность добиваться тех целей которые я себе поставила вот и вернемся к личному бренду вот как ни крути хочешь ты этого или не хочешь но сейчас личный бренд это очень-очень важный а, аспект нашей жизни а, вся наша жизнь ушла в интернет и чем дальше тем она глубже и глубже уходит в интернет и сейчас наши ситуации мировой ситуации ситуации с пандемией а, Многие бизнесы земные переходят на интернет. А так как мы вообще в принципе в сфере интернета работаем, нам очень важно уметь, назовем это простым словом, продавать себя через интернет, через социальные сети. Хотим мы этого или не хотим, рано или поздно каждый из нас к этому придет. И возможно может так случиться, что нам всем придется работать только через интернет что вот ну мы не знаем что завтра будет в мире какая ситуация и представьте вы оказались в ситуации где вам вы можете заработать деньги только через интернет и вот именно эта платформа она не то что готовит к работе в интернете она создает тот личный бренд ваш личный бренд который захотят узнать Захотят купить, захотят быть такими же, понимаете, захотят точно так же жить, точно так же развиваться. И я хочу сказать, что вот а, прохождение, вот этот опыт а, прохождения данного марафона, он, он является основой а, вообще моего там, успеха, да, в сфере МЛМ. Это основа. Вот, что я еще хотела сказать. По поводу того, что... Сейчас скажу, у меня были... А, по поводу вообще, почему мы решили интегрировать данную платформу в нашей компании. Возможно, сегодня, когда... Ну, я видела ажиотаж в чатах, я видела, мне писали очень много, спрашивали, просили по секрету рассказать, что же, что же готовится. И я понимала, что но я никому не рассказала. Я понимала, что все ждут такой проект, который с минимальных вложений за неделю сделает всех миллионерами. Друзья, такое бывает только в сказках такое бывает в сказках в хайпах которые рассказывают да? то есть это нереальная картина для того чтобы начать зарабатывать хорошие деньги нужно инвестировать сначала в себя в свою личность это очень важный момент для того чтобы инвестировать куда-то в какие-то там компании, начать развиваться, начать строить э, структуры, начать строить, э, выстраивать э, свои там партнерские сети, нужно стать той личностью, за которой э, захотят пойти. Нужно наполнять себя не только знаниями как с одного крипто кошелька перевести на другой крипто кошелек но это тоже важный момент но тем не менее нужно наполнять себя большим количеством знаний и нужно работать с собой как с личностью развивать в себе харизму развивать в себе тот образ который бы не резонировал с картинкой которой вы мечтаете быть да и тем кем вы являетесь Просто иногда смотришь и понимаешь, что человек там не до конца, то есть не до конца честен со своей публикой, и он там а картинка одна, а на самом деле он другой. Вот, чтобы такого не было, потому что интернет через экран это все чувствуется. Должна быть, нужно дойти до внутренней, до той картинки, которую вы хотите представлять. Вот это я хотела сказать. Вот. И у нас на сегодняшний день запускается эта платформа именно для того, чтобы наши партнеры начали зарабатывать хорошие деньги, для того, чтобы наши партнеры выстраивали качественные свои структуры. Поэтому на сегодняшний день мы вам не предложили какой-то супермощный инструмент, который завтра вас всех там обогатит, потому что такого не существует. Наша компания, она нацелена на качество. Мы должны это понимать. И еще один важный момент. Мы опять-таки первая компания, которая внедрила у себя именно образовательный ресурс. Образовательный, очень-очень качественный ресурс. Тот ресурс, который покупают другие компании, земной даже, обычный традиционный бизнес. Я точно знаю, что... Покупают всевозможные марафоны для того, чтобы прокачать своих сотрудников, чтобы они работали эффективнее. То есть каждый постоянно там лидер какой-то структуры или какой-то там, арендодатель, там, я не знаю, ищет возможности, чтобы улучшить свой бизнес и ходит на сторонние ресурсы. У нас этот ресурс теперь свой, личный. Вот, поэтому и данный ресурс можно а, предлагать не только своей структуре, а можно предлагать абсолютно любому человеку. Таким образом мы знакомим с нашей компанией новых людей, таким образом мы знакомим людей с криптовалютой, мы, мы знакомим их а, с токеном райда. И а, как вот уже Денис показал вот эту схему, когда, если, ну, когда участники марафона начинают ежедневно uh, говорить в соцсетях, писать посты, то есть мы же будем говорить о компании, мы не, ну, то есть uh, все равно мы будем всегда касаться компании. Да, вот это спасибо, Денис, за слайд. Uh, представляете, какое количество информации о компании выйдет uh, в соцсети? Это будет очень крупная, мощная популяризация нашего сообщества это будут не просто картинки красивые с реферальными ссылками это будут настоящие искренние честные там от руки написанные, можно так сказать посты которые действительно цепляют я убеждена что тот человек который пойдет на данный марафон у него будет результат очень крутой, то есть очень крутой, у него появятся новые партнеры, он даже сам не поймет, каким образом, но к нему придут новые люди, вот, и, конечно, вот этот бонус продажи на налегке, который стоил, стоит 500 долларов, ну, я думаю, что обязательно нужно это воспользоваться. Я про себя скажу, несмотря на то, что три года назад я проходила данный марафон, я опять буду его проходить. Несмотря на то, что я знаю, какие там темы, несмотря на то, что я проходила эти уроки и делала задания, я убеждена на миллион процентов, что сейчас этот марафон откроется для меня по-новому. Я убеждена, что сейчас, проходя в режиме вот этого целого месяца, Моя команда разрастется. Я убеждена, что я вырасту в своем качестве. Поэтому я сто процентов буду участвовать в данном марафоне. Вот. Ну и вообще те ребята, которые сейчас будут первопроходцами, вот просто по опыту, по наблюдениям, всегда первопроходцы это те люди, которые получают самый ценный опыт, самый самые крутые инсайдерские какие-то фишки это всегда так потому что люди которые быстро принимают решения и действуют вот мне там не раздумывая вот я отложу посмотрю понаблюдаю а пробуют новое допускают в жизнь свое новое у них всегда самые самые лучшие результаты во всем поэтому я конечно рекомендую каждому Включиться в процесс это действительно очень-очень будет полезно. Ну и реферальная программа она неплохая, учитывая еще цену, да, то есть реферальная программа, на реферальной программе заработать опять-таки каждый сможет из наших партнеров. Так, я по-моему сказала все, что хотела. Давайте сейчас, может быть, включим чат, почитаем вопросы. Да, спасибо, Юль. Смотри, я тоже еще хотел сказать. Mm -hmm. Очень много есть терминов, что такое маркетинг и что такое привлечение клиентов. Оно мне больше всего нравится этот топовый маркетолог с Украины, Андрей Федорев. Он сказал, что 20 лет назад маркетинг и привлечение это было знаю, хочу, плачу. То есть когда тот человек, который что-то транслирует, когда он закрывает эти те вопросы, три вопроса, что о нем узнали, чтобы э, этот продукт захотели и тогда уже покупают. В данных реалиях маркетинг складать, э, состоит уже из четырех слов. Знаю, хочу, верю, плачу. То есть добавляется вот эта частичка, этот вопрос верю. И для того, чтобы эффективно продавать, эффективно продвигать, нужно закрыть этот вопрос верю. и Как раз платформа abc -век будет вовлекать новых пользователей и будет добавлять... Доверие вам как спикеру, как человеку, который прокачивает себя в интернете, который работает через интернет. Да, спасибо. Так, а, да, сейчас вопрос... к вопросам можно. Тарас спрашивает, проект только какой на Какой курс? Да, проект только на райда. Да, только райда. Второй, какой курс приема будет монеты? Э -э -э наш лендинг и наша платформа... Они по IP соединены с Coin Galaxy, и курс каждые 15 минут обновляется. То есть, допустим, биржевой сегодня 195 долларов в биржевой, да, биржевой курс в Райда. Сегодня курс, и завтра курс будет э, отличаться. Угу. Так, Можно такие автор... марафоны потом кто... проводить со своей командой. Что-что? Александр Набаев спрашивает, кто авторы курсов? Ага. На лендинге более подробно описано. Идейный вдохновитель марафона его сделала Анастасия Говоркова. Она за три месяца построила бизнес сетевой в 17 странах с оборотом 200 тысяч долларов. Разрабатывала марафон профессиональной команды методологов Тони Робинса. То есть это самый... Коуч самым большим человеком в мире на данный момент. Uh -huh. а, а, вот Тимошенко э Людмила интересный вопрос okay. задает. Давай, давай. Да, можно такие марафоны проводиться со своей командой? Мы же научимся этому. Мы, смотрите, мы хотим сделать свою экосистему, и когда вы придете к нам, скажете, что я записала свой марафон там, например, или какую-то программу, хочу, чтобы она была в этой экосистеме, и мы ее также продвигали, мы ее добавим, но после того, там, как посмотрим, какая программа и какие ценности она транслирует. То есть, Денис, скажи, пожалуйста, можно будет прям свои марафоны продавать через IBC-век? Да, но единственное условие, человек должен пройти марафон, спикер должен пройти марафон «Эффективность на максимум» для того, чтобы быть на одной волне и понимал, что мы транслируем. Мы не хотим, ну, как это сказать, продавать ради того, чтобы заработать. Но uh -huh. мы действительно пришли и ради этого мы с февраля месяца разрабатывали этот проект, который действительно принесет пользу. Uh -huh. так, так, здесь вопрос это... интересный. Можно продвигаться Ага. Как же бизнес -инкубатор? Давай тогда, сделаем так, ответил. ты будешь вопросы читать. Да, у нас с запозданием немножко идет трансляция друг для друга. Я хочу ответить на вопрос, как же бизнес инкубатор. Угу. Друзья, бизнес инкубатор – это тоже очень крутая платформа и крутая площадка, которая запустилась у нас в компании. И, конечно же, я рекомендую ее изучить. То есть бизнес-инкубатор, он построен немного, то есть их вообще в принципе сравнивать нельзя, да, то есть это разные платформы и направлены на разные, так скажем, сферы, где можно развивать свою структуру. И если вы еще будете иметь опыт и опыт бизнес-инкубатора и опыт эффективность на максимум, то это будет просто вообще пушка, да, то есть это будет очень полезно. Поэтому тут, ну, я предлагаю вообще в принципе не сравнивать. Ага, так, дальше вопрос. Партнерская программа доступна только участникам марафона. Да, то есть реферальная ссылка, как и во всех наших проектах, появляется только тогда, когда вы сами оплатили курс. Так, каким образом будет изначально передаваться реферальная ссылка? Ну, она, как и всегда, передается. Сначала э, Искандер э, регистрирует свою первую линию, а дальше э, идет регистрация по командам, по структурам. Вот. Вопросы еще есть? Можно продвигаться через TikTok? Ну, можно? Да, я я отвечу... К сожалению, от TikTok, а также как и Инстаграма, не позволяет сделать возможность того, чтобы мы с внутренней соцсети делали туда шаринги, то есть репосты делали. Но у нас есть пять соцсетей, и вы можете просто тот пост, который написали, его просто копировать и копировать ссылку на этот пост, чтобы пользователи вашей TikTok видели полную информацию. И они у них будет открываться полный пост, и ссылка э, будет кнопочка узнать, что делает меня лучше, которая будет вести на платформу. А в ссылке уже ссылка прикреплена в кнопке уже реферальной. Mm -hmm. Так, Арт задает вопрос, только сейчас заходить или через месяц тоже будет актуально? Смотрите, каким образом это все будет работать. Сегодня мы объявляем старт продаж. Вот как закончится наш вебинар, у нас будет открыта возможность для регистрации. Ссылку на регистрацию спрашиваем у своего оплайнера. Вот. 11 числа закрываются старт, ну, то есть продажи закрываются, и мы начинаем марафон. То есть те партнеры, которые оплатили, они начинают, приступать. Целый месяц будет работать поток. И потом, после этого потока, уже, возможно, IBCV предложит какое-то обучение новое. Да? То есть у нас на платформе будет постоянно появляться что-то новое. То есть не будет такого, что у нас только марафон эффективность на максимуме. Будет очень много. Есть марафон лидерства, например, uh -huh. который я сама очень-очень жду. Вот. Много будет всего, много будет фишек, которые будут представлены. Вообще я хотела сказать о том, что у нас до старта марафона будет еще две встречи. То есть мы проведем два вебинара, где более детально, более подробно расскажем то, что есть на платформе. То есть то, что сейчас мы сказали, это лишь, ну не знаю, малая часть того, что можно было рассказать, потому что сегодня вводная презентация и все за один эфир не расскажешь. Поэтому мы проделаем еще два эфира, где будет детально рассказано о многих важных моментах. Ну, я вам могу сказать точно, чем больше будете изучать эту платформу, тем больше в нее будете просто погружаться и влюбляться, потому что это действительно тот ресурс, который ну, я вот уверена в том, что многим не хватает. Так, вопрос такой, Денис, ответь, пожалуйста. Если я на э, тарифе Сильвер, то могу я получать э, реферальные вознаграждения с платином? <силит> да, да. Э, в этом и прелесть этой партнерской программы. Любой вариант участия, который вы оплачиваете в марафоне, эффективность на максимум дает вам доступ к партнерской программе. И когда туда будут подгружаться новые курсы, по, таргет, по таргетингу, по другим каким-то направлениям, вы со всего этого тоже будете получать партнерскую комиссию. Угу. То есть это перспектива. Угу. Следующий вопрос Сергей задает. Есть ли опыт, когда проходили марафоны возрастные люди от 60 лет? Есть. У меня есть опыт, когда участницы... Вот точно помню, как называли Карлегаш. Она точно с Казахстана была, я знаю. Ей было 86 лет. Это Я очень запоминаю людей. Она была врач-гинеколог когда-то, как так по-другому-то называлась. А, нет, не гинеколог. Те, кто в Морге работает, вот я почему-то ее запомнил, ей было 86 лет, она начала строить партнерскую программу, свою сеть, И потом она еще привела свою дочь, потому что ей очень понравился марафон, на максимум. Ну, это очень сильно запоминается, потому что не, не каждый раз, ну, получается, интересны такие клиенты. Так. Какие цены еще раз Владимир спрашивает? Хорошо, я сейчас слайд наверное включу, чтобы было зрительно более понятно. Вот 195, 245 и 595. А mm -hmm. Еще важный момент, если у вас сейчас есть сомнения по поводу того, работать с коучем или нет, вы можете включить. Можете купить минимальный вариант участия, потом сделать апгрейд, то есть доплатить разницу, и уже будете в процессе марафона проходить с коучем. То есть даже 2-3 дня поработать в минимальном варианте участия или неделю, потом доплатить разницу и поработать с коучем. То есть никаких проблем нет. Так, ну что, смотрите, так, Только сейчас заходить или через месяц тоже будет актуально через месяц будет актуально будет новый поток набираться марафона только бонусами будет в виде э, продажи на легкие курса вы можете записываться через месяц mm -hmm. ну что друзья у нас э, будет создано два чата первый чат это чат общий да ibc век где э, Любой может сюда зайти, ознакомиться, получить информацию. Также у нас там будет сразу же прикреплены в закрепе слайды. Да? То есть то, что сегодня вы видели. И есть еще более подробная презентация. То есть мы понимаем, что данный продукт, он непростой. Да? Тут недостаточно просто изучить маркетинг. Тут нужно разобраться и понять. И поэтому у нас есть два формата презентации данной платформы есть большая по моему там 30 слайдов вот где вы сможете подробнее почитать все изучить и в этом чате задать вопросы Ну и второй чат будет создан для тех кто купил а, марафон для тех кто на сегодняшний день готов вложиться так скажем инвестировать в себя инвестировать инвестира инвестиция в себя это как инвестиция в свое будущее да, то есть вот сегодня у нас запустится таких два чата. Я рекомендую каждому оказаться в обоих чатах. Вот, я так понимаю, что мы можем закрывать наш вебинар сегодня. Мы рассказали много, дали, по крайней мере, важную, главную информацию. Скоро ссылки на чаты появятся в остальных чатах. Добавляйтесь. И хотела, как всегда, хотела, в общем, вам сказать такую маленькую затравочку да, о том, что 6 и 10 числа обязательно посетите вебинары касаемо данного направления, потому что там будут даны новые, новые, новая информация, которая... Просто сегодня не уместилась, да, вот, во время не уместилась. Но там будет очень интересная информация, которую нельзя просто пропустить. Вот, так что присоединяйтесь. Я, как всегда, готова отвечать на любые вопросы, то есть я всегда открыта каждому. Я буду являться руководителем данного направления в нашей компании, поэтому... Если нужна помощь для вашей структуры, объясни для вашей команды, как работает данная платформа. Я обязательно выйду на связь, проведу зум. Я думаю, Денис тоже обязательно поможет. И мы вместе с ним да, презентуем. То есть, как всегда, работаем с командами, со структурами. И делаем наше сообщество не просто богатыми, но еще и прогрессивными людьми, которые идут в ногу со временем. А время диктует одно. Вся жизнь у нас уходит в интернет. Нравится нам это или нет, но так оно происходит. Все, я думаю, можно заканчивать. Всем спасибо, Денис, огромное тебе спасибо за то, что рассказал все подробно. 6 числа встречаемся на нашем вебинаре. Да, спасибо. спасибо тоже тебе. Спасибо. Я очень рад был присутствовать сегодня, поделиться а, ну, э, идеей нового проекта. Спасибо тебе. Э, я думаю, что дальше больше, поэтому, как и говорил наш девиз, вместе мы сможем больше. Все рад да. всех видеть. Тогда пока-пока.